Совместно с Топпоинт мы организовали для вас сумасшедший розыгрыш. Кому-то из вас в четвертом сезоне достанется мифическая рулетка на Один. И два победителя на БП и БП если у вас РФ аккаунт. А при покупке себе укажи промо Бобруха и получи скидку 100 рублей. Промо всего 5, поторопись, ссылочка в описании. Условия розыгрыша, озвучу видосе. Погнали смотреть! Для участия в розыгрыше вам нужно посмотреть данное видео до конца, прожать лайк и написать по теме видео полноценный комментарий и подписаться на ссылки ТГ, которые будут закреплены в комментариях. Если выиграет РУ-аккаунт, рулетку, то данный человек получит БП+, так как нет шансов пополнять РУ-аки. Каждое видео до выхода рулетки может попасть в розыгрыш. В общем, условия вы поняли, а теперь держите сборочку на 117, смотри видео и увидишь там код. Есть или был? так шумно Ты что ругаешься, братишь? Что ты ругаешься? Ну, я говорю, вас не трогаю а что ты по стены стреляешь? В что, мы стреляем? А что нам делать, смотри? Братан, ты же не, не С-призошёл. Ч ругается, говори, что ты стреля... его убил? Да, говорит, да. чё вы стреляете? Этой, бля, ёбаной, бля, Зачем это, за да что не могут играть, блядь. <смех> Папа. Вам, нравится, пока вообще. на дропба кто-нибудь не сядет, блядь, как мыши прятают, прячутся. Нет, потому что я <смех> По-моему, <что я> <смех> По у этого 117-го закона физики вообще нет отсутствуют тобой боют. Вот там Павел здесь. Павел Джи. у меня чуть не избрю, блин, прикинь. Тут еще один Павел здесь. Да я знаю. Зачем ты убил мой? Там был мой Павел. Там еще Павел. Паузы не выживают сегодня. Ой-ой-ой. Еще Павел. Закать мой забрал. Да что твой? Я своих забираю. Они на меня лезут. Ну. Еще один а, ну, Павел. Ну тот со снайперки. Тот со снайперки можешь мочить. О, кстати. Давай попробуем замочить. Где он там? Покашлит. Да я не вижу. Не вижу где. Блик не видел. А может новая снайпа не блестит? А, он. ой Холст там добей, я тело нукнул. Хорош. <связывая> <связывая> Кофе. Nee. Nee. Они вон там все. Ага, вон вон там есть чел. Там сколько метров там, блин? 200 метров, фигня. Там еще сзади пол. А я там шотнул это снапы вот здесь дед надо забирать. Да боже сколько здесь собак, блин! в упоре не шоке ну почему потому да блин убери ты с рук это все наверху да Он бежит. Я за гору спрыгнул. А -а -а. -го. <свист> ну вот эту катку тогда вам и выложу. Она тоже будет, кстати... Муслим, привет. Она тоже будет, кстати, на этот со сборкой на 117 и с розыгрышем.